Электрическая грузовая желтая телега везет до одной тонны груза по любой дороге. Не боится ни воды, ни жары, ни холода. В Россию покупают для производств, покупают фермеры, активно покупают дачники и строители. Желтая телега имеет максимально простое управление. Управлять может даже ребенок и пожилой человек. У нее есть кнопка вперед-назад, ручка газа для управления скоростью, двойная педаль тормоза. Максимальная скорость до 25 км в час. Мощная сварная рама позволяет смело загружать одну тонну груза любых габаритов. Конструкция платформенной тележки хороша тем, что позволяет самостоятельно добавить высокие борта для перевозки сена, травы, саженцев. Даже на неровной дороге на большой скорости грузовая тележка сохраняет устойчивость и легкость управления. Газель больше не нужна. Телега заряжается от простой розетки 220 вольт. Не нужно больше мучиться в поисках бензина или солярки. Больше не надо ездить с канистрами в город, заливать в бензобак, пачкаться в масле или бензине. Для зарядки нужно просто воткнуть вилку в розетку на ночь. Зарядки хватит на весь рабочий день. Желтая телега не боится горной местности. Сочетание низкого центра тяжести, мощного киловаттного двигателя и мощного надежного редуктора позволяет перевозить груз по любым дорогам. Также есть ручные электрические тележки для стройки, грузоподъемностью от 200 до 500 кг и даже до тонны. Телеги имеют разные модификации, разные комплектации, разные размеры от 1,5 до 3 метров длиной. Можно также добавить прицепное устройство для перевозки длинномерных грузов, бревна, трубы длиной до 6-12 метров. Мы их привезли в Россию. Телег в наличии много. Инженеры наших сервис-центров их протестировали. Желтые телеги себя хорошо показали. Заявленные характеристики производителя подтверждены на 100%. Теперь мы их смело продаем по всей стране. Для заказа можно перейти по ссылке внизу видео. Можно позвонить по бесплатному телефону 8 800 100 10 89 или оставить заявку на сайте желтая желтаятелега.рф Благодаря силушке у двух роста закладываем бок. и рассматриваем. Значит, подходите ближе. Значит, у нас тут царная рама, у нас тут установлены тяги. Это для э, ручного тормоза. Значит, переключатели. У нас здесь стоит мотор. На нем написано, то есть есть маркировка. Его, он 800 ватт. 48 800. Вот на нем написано и его серийный номер встроенную напрямую в редуктор. Редуктор имеет сливной болт. Заливной болт, он же сапун. Как бы контрольный. То есть вот заливной сливной. Редуктор, трансмиссионное масло обычное. Поворотные кулаки металлические, передние, а задние сплошные. Значит, там тормоза дисковые, они спрятаны. Натяжители. Все как бы стоит, все как положено. Колеса такого фактора, что можно и атмотиса ставить. Я так сильно подозреваю опускаем обратно а, усиленно снизу второе положение второе положение еще интереснее есть здесь. чем уникальна данная платформа она уникальна тем что ее можно использовать под разные нужды это просто платформа как конструктор детский то есть вот здесь прикручиваются болты еще раз поднимать вот они болты видны. Они вот длиной сантиметр 7-8. Они входят прям в ножку, получается. Выкручиваете болты, снимаете непосредственно эту, этот бортик, переставляете его вниз, закручиваете болтом сверху, у вас получился нижний усилитель боковой. А платформа сама по себе остается ровной, то есть прямой. Значит, взяли расстояние, сварили просто дугу. Накинули здесь и в задней части кинули два сиденья или две доски, получилось две скамейки сзади. Захотели туда, захотели сюда, захотели там. То есть можно лепить из них все что угодно. Она позволяет. Для заказа можно перейти по ссылке внизу в видео, можно позвонить по бесплатному телефону 8 800 100 10 89 или оставить заявку на сайте желтая телега Рф.